Всем привет! Продолжаем знакомиться с языком Python или Python, используем, используя игру Minecraft. Итак, что сегодня будем делать? Ну, сегодня будем делать следующее. Короче, короче, короче, сделаем так. Вот когда игрок будет идти, то будем проверять. Пусто ли здесь Или есть ли там вода Так вот если есть вода либо воздух Ну пустой квадрат да, То чтобы мы не упали Я буду буду, буду Впереди строить какой-то блок Ну камень какой-то например Каменный блок И то есть получается следующее Вот отсюда я смогу пойти прямо И передо мной будут, Будет строиться ну, Будет укладываться Камень вот, соответственно, по диагонали, назад, вперед, вправо-влево, буду идти, и везде будет строиться. Вот, соответственно, познакомимся, как строить, как устанавливать блоки по координатам, ну и что за мудень. Да задолбало. Задолбало. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте сделаем вот так вот. Оп, сейчас. Добавим меня в админы. По-моему, по-моему, ОП. По-моему, ОП, СИПИПИ, ПРОСТО. О, есть. Мэйд, СИПИПИ, просто сервер-оператор. Вот. Чтобы этого бардака не было, теперь, теперь, теперь, теперь. Наверх надо туда подняться. Сейчас я подымусь. Вот, я поднялся. Так, теперь установим гейм-мод. Гейм-мод, по-моему, креатив. Блин, все непривычно. Креатив. И тайм. Установим время. Сет. Ух ты. Не-не-не-не-не-не. Сет. Во, Не, не, не, не, дай. В день. Да, что ты будешь делать еще раз? вот да Во, во, во, вот так пойдет. А, так, так, так, так и вон что-то наверху. А, я так понимаю, это облака или что? Вот, короче, так будет проще. Э, режим э, Creative, то есть создание, соответственно, можно вроде бы тут у меня все доступно, можно все строить. Короче, самое главное, что никто нападать не будет. Так вот. Так вот, так вот, вот я такую штуку нарисовал. Что это такое? Ну, смотрите, для того, чтобы что-то строить перед собой, э, нужно понять, куда же я иду. Потому, ну, куда направлена камера, так? Потому что камера-то направлена, может быть, туда, а а, а, а, а соответственно, нам надо определять блок перед игроком. Когда я поворачиваюсь сюда, то передо мной совсем другой блок может быть, и так далее, и тому подобное. Вот. Соответственно, в этом небольшом API есть такая штука, есть такая функция, как get rotation. Она указывает градус, азимут, да. То есть за 0 считается, если я смотрю на север, 0 или 360 Соответственно, 90 градусов, вот тут, это у нас восток, 180, юг, 270, запад. Ну и, соответственно, 360 или 0, это, опять-таки, этот, как его, север. Вот. Дальше, смотрите, я разделил на вот такие вот области. Что это за области? Ну, смотрите, вот это первая область. Если у меня камера, ну, я смотрю. Вот, да, грубо говоря, вот мой взгляд, вот эта линия и вот эта линия. Если мой взгляд между двумя этими линиями, то, грубо говоря, на блок передо мной надо ставить. Если же мой взгляд между двумя этими линиями, то на блок, как вы видите, ну, к примеру, я здесь стою, то блок справа и вперед, то есть, ну, по диагонали блок, да? То есть, короче, грубо говоря, я туда смотрю, передо мной блок надо поставить. Если я по диагонали смотрю, то, значит, наискосок от меня как бы вам это объяснить? Вот так вот. Смотрите. Вот я сюда перейду. Вот на этот блок стану, Вот. Я смотрю прямо. Знаешь, нужно блок поставить передо мной. Но я же могу смотреть где-то где где-где-то вот сюда. Значит, не сюда и не сюда надо блок поставить. А вот по диагонали. Вот. Точно так же вот здесь. И как вы видите, здесь угол чуть больше, чуть, тут чуть меньше. Ну, я вот так вот определил. Короче, прикинул. Вот. Теперь смотрите. Вот здесь градус. Градус у нас 53.13, а вот здесь 36.87. Соответственно, опять здесь, то есть, вот этот, вот этот, вот этот и вот этот секторы равны, то есть углы у них одинаковы. Соответственно, у этого, у этого, у, у этого и у этого сектора тоже углы равны. Вот, соответственно, у меня есть 8 вариантов, да, как устанавливать, куда ставить блок. Соответственно, и вот здесь, если мы станем например, сюда, то у нас есть 8 соседних, соседних блоков. Раз. Потом 2, вот, 3, там по диагонали 4, 5, 6, 7, 8, вот. Соответственно, нас окружает 8 блоков. Вот, соответственно, по этим градусам я буду, э -э воспользуясь функцией getRotation, я буду определять конкретно, куда я смотрю. Соответственно, от того, куда я смотрю, я определю, в какой из блоков я попадаю, да, и исходя из этого, я уже буду э, устанавливать блок, в, ну, туда, куда нужно. Так вот, так вот, первым делом, смотрите, у нас есть 8 блоков. Их нужно как-то назвать. Ну, можно их просто пронумеровать. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соответственно, единичка будет соответствовать направлению север, э, двоечка направлению северо-восток, троечка направление восток и так далее но но но но но но но но но ну hmm. и в зависимости от этих цифр да, мы сможем мы сможем определять правильные координаты потому что смотрите я вот здесь буду стоять так у меня будет позиция x y z значит если я смотрю сюда значит мне нужно поставить блок передо мной и не только передо мной а чуть чуть ниже Почему ниже? Ну, потому что вот же я стою, так я стою сверху на блоке. Блок мне надо чуть ниже, на позицию ниже поставить и передо мной. Значит, где тут значить, значит, значит, мы помним, что по Y это вверх и вниз идет, да? Значит, нам надо Y-1 минус точно, а вот дальше надо определить, какой X и какой Z. Z это север, X... Это, ну, север-юг, а X это восток-запад. Вот. Так вот, когда я смотрю сюда, то, значит, мне, передо... чтобы передо мной было это, мне надо позицию по Z увеличить на 1. Если же я стою вон туда, то мне надо позицию, ну, если я развернусь в эту сторону, то мне позицию Z надо уменьшить на минус 1, да, чтобы, блок, чтобы блок поставить перед собой. Соответственно, если я смотрю на восток, то мне что нужно? Мне надо точно так же э, увеличить э, позицию х. Если я смотрю сюда, то уменьшить. Ну, я думаю, если вы сейчас это все нарисуете на бумажечке, представите, то проблем никаких не составит во всем этом разобраться. Так вот, смотрите. Первым делом по углу надо определить, в каком мы блоке. Ну, какой блок надо ставить? Тут же z надо изменить, а тут z и x. Тут x надо изменить, а тут z и x. Ну, там, там плюс, минус, плюс один, минус один и так далее и тому подобное. Так вот, так вот, так вот. Что нужно делать? Первым делом по углу нужно определить, куда мы четко смотрим, чтобы четко понимать, в какую область ставить квадрат. Ну, для этого, для этого, давайте познакомимся с такой штукой. Как перечисление. И вот я написал. Так, я сейчас это все удалю лишнее. Лишнее, наверное, печатать позицию тоже не надо. Это есть в предыдущем уроке. Вот, вот так вот. Наверное, это я тоже удалю. Будет какой-то цикл. Будет какой-то цикл. Вот так вот. Будет что-то. Будет таймво. Так вот, смотрите, перечисление. Что такое перечисление? Ну, это вот как раз замена циферок, каких-то циферок с нормальными, обычными словами. Потому что, когда мы будем определять по углу, в какой блок мы попали, и если мы будем отталкиваться, что, например, если градус, куда мы смотрим, да, вот здесь 0, если, как я говорил здесь, градус какой у нас 53.13, так вот, если 0, ну раз 53 13 разделить на 2, я думаю, понимаете, почему так вот. Если градус наш больше равен нулю или меньше равен там 20 с чем-то, то, то знаешь, мы там типа смотрим на север. Либо же там, да, если наш градус, куда мы смотрим, меньше равно 360. И больше э, равно там сколько 370 чем-то вот то есть до этой линии то значит мы продолжаем смотреть э, на север почему здесь два сравнения надо потому что здесь как раз идет э, схождение да так идет 358 359 360 а потом бац и тут сразу 0 1 2 3 4 5 вот так вот, если мы эти блоки просто пронумеруем 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, то в коде, когда мы будем встречать вот эти вот циферки, будет непонятно вообще, что это такое. Ведь смотрите, задача какая? Получить... Угол, вот этот от 0 до 360, и по нему узнать наше направление. Так вот, будет гораздо легче, когда э, мы в качестве направлений будем использовать нормальный человеческий язык. То есть, будет север, северо-восток, восток, восток э, так, дальше, юго-восток, юг, юго-запад, запад, и что это, э, северо-запад, вот. Ну и непонятное, да, какое-то направление. Ну вдруг такое произойдет. Вот. Хотя, ну тут здесь не надо, но пусть будет. Так вот, гораздо проще, когда мы будем человеческими словами оперировать, чем циферками. Потому что циферки мы можем забывать, или циферки могут увеличиваться, там в 9, 10, 11, 12, 13 и так далее и тому подобное. И нам все время надо будет бегать к описанию, да. Вот, потому что... Так или иначе, нужно будет где-то документировать. К примеру, что 1, это циферка 1, означает, что это север. Вот. Так вот, для этих вот вещей как раз, ну и вот эти всякие циферки, они как раз и называются магическими числами. Почему магическими? Потому что непонятно, что это за число. Так вот, для таких вещей есть либо константы, либо перечисления. Вот в языке Python создается перечисление. То есть импортируем yinam импортируем и ну короче вот так вот вот и описываем класс имя нашего перечисления и в скобочках и вот ну и дальше вот описываем то есть север будет соответствовать единичке ну и так дальше и тому подобное теперь смотрите вторая функция какая нужна нам вторая функция вторая функция должна возвращать по градусу от 0 до 360 непосредственно куда же мы смотрим собственно говоря я сейчас ее и напишу Итак, функцию я написал. Смотрите, плеер будет передан объект плеер. Uh, у плеера, ну если uh, там перейти по uh, описанию этого, блин, API этого, то мы можем найти, да, что у плеера, ну вот как, например, у minecraft, в minecraft create есть что у нас, mc player, а у плеера есть такая функция getRotation, getDirection, ну это вектор возвращается, getPos и там еще парочку функций так вот так вот так вот так вот так вот что я хотел сказать а вот функция которая по на по градусу до да, от 0 до 360 будет определять реальное направление и вот смотрите как раз таки проверка севера. ну давайте не север ну ладно севера если угол больше равно 333.435, то есть это вот эта точка. И меньше равно, как вы видите, вы здесь с и взнакомитесь, и вот здесь чуть-чуть уже не так, как было в предыдущем. То есть я постараюсь в каждом новом уроке что-нибудь новое из Python а добавлять. Так вот, а если больше, чем вот это, и меньше, чем 360, или, или, или, или, угол вот этот больше равен нулю или меньше равен 26, вот, вот это значение, 26,565, значит мы смотрим на север. Иначе, если 20, угол больше равно там 26,566, это вот это значение, и меньше равно 63,43, это вот это значение, то куда мы смотрим? На северо-восток. Правильно норд-ист вот или смотрите есть перечисление есть у нас функция которая по градусу мы перейдем игрока и она определяет четко куда он смотрит вот половина работы можно сказать сделана. то есть то есть то есть то есть теперь нужно это как-то всандалить вот сюда и и и и, и, и эм, построить блок вот ну, собственно говоря, здесь по-хорошему еще не хватает функции, сейчас я подумаю, наверное, которая будет проверять а, блок перед игроком. Вот, елки-палки, опять, опять, опять, опять. Бл блок перед игроком, вот. То есть, наверное, надо будет... Смотрите, у каждого блока есть ID. А, ну мы сейчас к этому подойдем. Вот, короче, давайте я еще напишу сейчас функцию, которая будет проверять по направлению пустое, ну, э, ну как, находится ли здесь воздух, вода и еще там какая-то вода, то ли, то ли падающая, то ли, то ли фиг его знает. Ну, короче, все, что с водой связано и с воздухом, я сейчас буду определять. То есть, по направлению буду говорить. Если я могу, типа, упасть или утонуть, то значит, значит, надо туда что-то строить итак смотрите я добавил функцию из empty ну то есть есть пусто или нет а, вот, и по блок ID я буду сравнить, если это воздух, или вода, или вода какая-то страшная, или water flowing, я не знаю, что это, я все с водой нашел, вот, и везде делаю проверку. Так вот, если типа пусто, то возвращаю true, значит надо что-то строить. По поводу блоков, смотрите, я еще импортнул вот такой MSPI из этого API блок, да, и что там есть, давайте перейдем туда, к описанию. Go, go, go, go, go to. Вот, смотрите, Air. Что такое Air, Stone, Grass или DTP? Это блоки с, просто с некими циферками. Так вот, теперь смотрите: вот здесь аналогичный подход, только здесь используются константы. Вот, смотрите, если бы мы оперировали: Вот, к примеру, если блок ID равно 0, что это, ну, циферку использовали да, то что это за 0? Что это за, где тут, где тут, где тут, к примеру, 8, или что это там, 9 такое. То есть мы, мы просто терялись. Но каждой циферке присвоено человеческое соответствие. То есть ну, на нашем языке все написано. Ведь язык программирования в первую очередь для программистов, для людей. А задача компилятора или интерпретатора перевести его в машинный код. Так вот. Вот так вот гораздо проще и понятнее. Вот мы четко понимаем, с чем мы сравним. Так вот, вот здесь, что я делаю? Здесь я сравниваю с водой, воздухом, водой, еще раз водой. Вот тут я пострел, в принципе, можно было бы э, с этим даже не сравнить, потому что оно идентично. Ну да ладно. О, кстати, можно еще лаву в сандали, чтобы в лаву не вступить. Вместо лавы, чтобы строился камень. Короче, это сделаете сами если захотите так вот так вот еще смотрите я открыл справку и а ну ладно эту справку потом потом потом покажу вот так вот сделал функцию блок ID. откуда я возьму этот блок ID? а дело в том что что у, смотрите у api есть такая функция get блок и и get блок мы сюда передаем координаты ну, какие-то координаты, по которым мы хотим узнать, какой блок по тем координатам. Так вот, вот это вот все вернет нам некую айдишку. И вот непосредственно по этой идишке я буду все узнавать. Теперь, теперь, сейчас я еще напишу одну функцию и все вам расскажу. Итак, написал я еще одну функцию такую Check and build Block before player Перед плеером Что-то, наверное, before наверное, неправильно Написал Ну да ладно, пофиг Что я в этой функции делаю? Ну, я первым, первым делом получаю Текущую позицию Нашего игрока GetTilePost Эта функция вам знакома Дальше, как я говорил Я у этого объекта Current Position уменьшаю y на минус 1. Для чего? Ну, а для того, чтобы, если я буду строить блок, то не перед собой прямо, а вот внизу. Ну, так как там пусто или вода. Вот, дальше смотрите. Direction я получаю по... Э Определенному градусу, давайте опять вернемся, getPlayer, получаю rotation, и по нему я определяю, куда же я все-таки смотрю. Так вот, как вы видите, вот здесь, если бы здесь были циферки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, это было бы не совсем удобно. Но у нас здесь перечисления, то есть человеческие константы на человеческом языке. Соответственно, здесь я четко могу подкорректировать свой алгоритм или еще что-то. Вот, так вот я смотрю. Если я смотрю на север, значит, значит, значит, где ну. Значит, вот я смотрю на север. Значит, мне нужно увеличить координату z на 1. Если я смотрю на юг, значит координату z мне надо уменьшить на 1. Вот. То же самое здесь. Где тут у нас ист, ист восток. Если я смотрю на восток, значит x надо уменьшить. Если смотрю на запад, west, то, то, то, то, то, то X надо увеличить. Ну, почему увеличить или уменьшить? Ну, все потому, что такая система координат у мира mine, Minecraft. Вот. Там у них Y вниз идет, вниз это по уменьшению, вверх, ну, высота вверх, низота вниз, так сказать. Вперед смотрим, вдаль это у нас координата z уменьшается, сзади нас, чем дальше от нас, то координата z увеличивается, и, и, и, и на восток x увеличивается, на запад уменьшается. Вот. Короче, если вы это все нарисуете, попробуйте представить, то во всем вы разберетесь и поймете. Вот. Так вот, просто вот здесь я определяю как раз, какие координаты мне надо изменять. То есть, опять-таки, возвращаемся. Если я смотрю, грубо говоря, пусть это будет север. Знаешь, мне надо только на x, ну, на одну координату сместить и вот здесь поставить квадратик. Ну, не квадратика, а этот блок. Если же я смотрю куда-то наискосок, да, то, знаешь, мне надо одну координату сместить и вторую сместить. И получится вот здесь блок поставить надо. Вот, ну, думаю, идею поняли. Вот, соответственно, я определяю, какую, какие координаты надо изменить. Дальше я смотрю, смотрите, получаю функцию, ну, использую функцию getBlock. Уже изменил координаты, и по этим координатам узнаю блок ID. Так вот, и передаю функцию из empty. И если там пусто, а пусто я определяю как, то есть там воздух, вода, вода, вода, вот, то я строю вот смотрите set блок функция что она делает я могу по координатам определенным установить как блок какой-то блок давайте перейдем сюда а, глаз это стекло какое-то да тут много всего есть но фишка в том что это да, елки фишка в том что здесь еще можно через запятую еще один параметр и как узнать что же туда передавать смотрите вот есть справочка. Запоминайте, быстро-быстро переписывайте, быстро-быстренько. Так вот, смотрите, вот здесь все блоки описаны в справке. И для вул, что за вул? Это вуд? А не, вуд вот есть вуд. Так вот, короче, если вот здесь, к примеру, вуд. Давайте вуд. И поставим оак, оак. Блин, это цвета типа, походу. Ладно, давайте нолик поставим нолик поставим, то будет какой-то деревянный блок и вот какой-то оак. Фиг его знает, это, наверное, какое-то не наше слово. Ну, у нас в русском языке я такого слова не видел. Ну, ровно как и вот этих слов. Так что, мне кажется, это слова не русские. Э, вот. Скорее всего, это разновидность деревянного э, деревянного блока. Для стекла разновидны... Они есть. Граст. Tail. А ну-ка, Грас Тейл, это чё у нас? Блок 30. Давайте Грас Тейл. Вот, и для Грас. Gra... А что такое Грас фиг... Тейл? фиг его знает. Не, короче, давайте я просто дерево буду строить. Вот. Я подумал, стекло, но для стекла дело в том, что вариаций нету. Для чистого стекла есть для камня, есть для планок деревянных, есть для этого факела и все. Вот. Так вот, если в списке... ну вот стекло, да, и тут в списке стекла нет, значит, это какой пятый параметр не нужен, только четвертый, я думаю, короче, вы поняли, я так уже рассказываю, потому что уже 10 часов, ё-моё, 10 часов вечера, вот, так вот, я получаю по текущим координатам айдишку блока, смотрю, можно ли, ну, пусто там или нет, если да, то устанавливаю блок, также есть функция get, не, setBlockS, в которых можно указать раз точку и точно так же вторую точку. И вот между всеми этими точками будет построено, выложено все с ну, указанным блоком. То есть так можно плоские, ну площади какие строить, либо же дома строить. Вот. Ну, об этом, я думаю, может быть в следующий раз поговорим, как строить крупные дома. но я думаю, вы поняли. Сначала можно построить большой куб из из камня а потом внутри заполнить все воздухом но только координаты на минус 1 уменьшить ну я думаю вы поняли то есть меньше такой а, куб и соответственно сначала из камня будет а потом внутри заполните все воздухом вот а потом окошечки где-то втулить и все ну для этого ну, короче это будет потом а, вот так вот вот вот давайте попробуем по идее должно работать должно работать вот вот так вот сейчас так что какую что это а mc mc mc по идее должно работать shift ой-ой-ой-ой не понял Запуск. О, запустилось ⁇ ёлки палки давайте установим день ну ну а чё не строится о о какой-то тупняк не понял а почему впереди вперед не строится не смотрите все вроде блин что-то не так что-то не так сейчас я наверное не ну в принципе в нет Какие-то координаты почему-то не отрабатывают. Ладно, сейчас давайте, давайте, знаете, что я сделаю, чтобы уменьшить задержку. Я сейчас уменьшу этот слив до 100 миллисекунд. А, вот. И давайте я запущу еще раз. Не, ну вроде работает. А ну-ка. Не, вот сюда у нас строительство идет. А вот почему сюда не идет? Не понял. Ух ты! Что-то перепутано. Что-то перепутано. Только я не пойму, что. Ну вот же, вроде все нормально. А вот сюда, когда я ставлю, видите, оно сзади строит. А если туда, то тоже сзади. Странно, странно, странно, почему так перепутано? Ой-ой-ой! А, я в режиме создания. Ничего страшного. Но ну, в принципе работает. Единственное, возможно, где-то накосячил что-то и надеюсь вы все шарящие люди, то вы определите, где я накосячил. Я не понимаю. Вроде бы, но ну, я просто перед этим на самом деле немного проверял, вроде все работало. Вот, передо мной блоки строятся. Строятся, строятся, строятся. Окей, давайте я пересоединюсь. Пере, пере, пере так, так, так, так, давайте заново подключусь. Ну, если будет опять-таки косячить, не понял, а что такое? Энкриптинг. Что-то подзависло. Так, переподключился, сейчас попробуем. Короче, если сейчас опять будут какие-то косяки, то, то уж, вы уж меня извините, но. Но, но, но. Опа. Да, какие-то почему-то косяки. Вон там я проверял, строил. Вон, как вы видите. Стекло строил. И все было нормально. А сейчас опять почему-то перепутано. Возможно, все зависит от того, куда я смотрел или что. Вот я реально не понимаю, потому что смотрите, сейчас перепутаны, <как> сейчас почему-то перепутаны, перепутаны, перепутаны что-то. В эту сторону иду нормально. Какие-то стороны света перепутаны и в эту сторону нормально. Короче, пробуйте у себя и пишите, и, или, возможно, я реально ошибся, и находите ошибки, и, и, и пишите в комментариях, что я сделал не так. Вот, ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.